Другая реальность в твоем смартфоне. Уличные галереи, игры, стрит-арт, 3D, путеводитель и многое другое в дополненной реальности. Качай приложение Sackhar.